Всем привет! Давно не писал видео со звуком, но вот наконец-то дошли руки. Сейчас мы его с вами поездим в хищных машинах и пройдем уровень, где нам нужно будет просто открыть Омнома. -ном мы его уже уже спасли, покатались, погонялись и теперь мы всего лишь навсего его вот так вот выручаем, открываем. Ну кто играл, тот знает, что мы сейчас делаем, но мы сейчас ой, врубились в машину. Ничего страшного. Сейчас звезд быстро насобираем и поедем дальше. Что же будет дальше у нас? Я сейчас сам, честно говоря, не до конца знаю. Ну, будем ехать и смотреть, что же у нас. Кстати, ребят, у кого уже открыт, ом ном пишите в комментариях об этом, что, а я уже открыл, что ты уже до этого самое показываешь? Непонятно, что древний уровень. Дело в том, что я опять поменял, ну, телефон. Мне опять подарили новый телефон, я начал все это проходить заново, потому что старый старый я просто-напросто разбил в хлам в пух в общем вот пока я рассказал про старый телефон мы открыли он ном, -ном а он такой счастливо открытый мы получили свою плюшечку и едем дальше а дальше что у нас будет и мы сейчас спецмиссию быстренько пройдем еще спасем одного нашего товарища кто же это будет ну, сейчас доедем до нашей машинки, фургончика, полицейского, конвойного. И увидим, кто у нас там. А у нас там каток. Держись, каток, сейчас мы тебя быстро спасем. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот почти, почти. Давай, давай, давай, давай. давай. О, есть. Раз, спасли, ребята. Кто сомневался, можете об этом дать знать. Но мы в этом не сомневались. В общем... Решил-ка я проехаться Уровень с кем? Правильно, с боссом Я, в принципе, его уже проходил Но думаю, покатаюсь еще немножко Пособираюсь немножко плюшек, алмазиков А вот, кстати, наш босс появился на горизонте Где ты там пропал? Время уже кусаться-бодаться А ты как-то там еще исчезаешь отсюда Подальше В общем Едем-едем и что у нас тут еще осталось? Так, где босс, где босс? А ну давай, езжай сюда, давай, давай. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, ну на крыша нам упала, ты, ты ж нам... Ой, нас кусаешь за бампер. Не надо на сзади кусать. Мы с тобой сейчас быстро расправимся. Давай, давай, ну нападай. Сейчас я тебе откушу твои колесики, Парень, ты такой непростой. Ты не знаешь, с кем ты связался. Ой-ой-ой жизни жизни жизни жизни ну давай давай давай либо вперед либо назад ну что ж ты на меня наехал друг мой что ты наехал давай езжай езжай давай так так так так так так бу улетели пали. и что ой фу, слава богу я очень сильно боюсь этого уровня при, таким, при таких падениях постоянно куда-то проваливаешься. Я не знаю сам еще куда, ну вечно куда-то попадаешь в какую-то яму. На штырины какие-то непонятные. И э, разбиваешься. Ой-ой-ой, ну, ну, ну, ну, ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Фух. Опасно было, но мы пролетели. Слава богу, все хорошо. Так, едем, едем. Дальше жизни есть, а у босса не совсем. Ну, давай, чуть-чуть осталось. Сейчас мы его добьем. чуть чуть осталось. Так, так, так, так, соберись, соберись, соберись, соберись. соберись. Ой, что-то я начал нервничать, нервничать. Наверное, не только я один начал нервничать. Не, ну, наверное, справимся. Ух ты, ух ты, как нас с у нас ударило. все заканчиваются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай давай давай давай Справляйся, справляйся, давай-давай, кто кого. Ух ты, ну, ну, не надо. Давай, давай, отрывайся. Сейчас бы нам сердечко попалось, вообще было бы шикарно. Цены бы ему не было. Давай, давай, наверное, пойдем в отрыв от него. У, не повезло. Но ничего, в следующий раз повезет. А вы пока ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Пока, пока.